Всем привет! Видео для самых начинающих пчеловодов. Тема «Как сделать отводок». Май-июнь, самое время расширять пасеку. На это время мы имеем две пчелосемьи, довольно-таки сильные. Выбираем одну пчелосемью, у которой 21 рамка, все обсижены все, пчелами, и, качать, и с нее вполне да, можно да, забрать 3-4 да. а рамки. Она, опа, Осматриваем вот эту семью, находим все, матку. Есть, красивый, вот она говорю. красавица, вся в работе. Работает, сеет Слушай, все как положено. Ну, Нашли вообще, матку, аккуратненько это, отставляем вот, ее в вот сторонку. Находим вообще, ячейки, в которые матка только сегодня посеяла яички. Они прямо стоят в ячейке стоячие такие вот. Это однодневная яичка. В новом отводке с этого яичка пчелы вырастят матку молодую. Этот улей может вмещать многое количество рамок. В самое необходимое условие он должен вмещать не менее 5 рамок. Находим рамку с медом. Этот мед пчелы будут кушать. Находим рамку с пергой. С этой перги пчелы будут делать корм для нового потомства. Все эти рамки ставим переносной ящик и подносим к новому улью. Он уже у нас стоит на месте. В любом улье рамки располагаем напротив литка, то есть центр нашего гнезда находится напротив литка. Рамки располагаем следующим образом. соответственно. Плюс с большого улья еще можно струсить пару рамок с пчелами. То есть пчел струсить, а рамки поставить обратно в старый улей. Когда пчелы оказались в новом улье и не имеют матку, они мгновенно начинают выращивать матку новую с имеющегося яйца. Пчелы поняли что к чему и начали закладывать маточник. Маточник они делают с того же самого яйца, с которого бы вышла пчела. Но у маточник они закладывают корма намного-намного больше, чем необходимо для выхода пчелы. При наличии такого большого корма в своей ячейке, с этой ячейки выходит пчела, так скажем, то есть матка большего размера, чем пчела. Календарь матки. 1 по 9 день пчелы постоянно увеличивают ячейку, в которой находится эта яичка, и постоянно добавляют туда корму. На пятом дне яйцо превращается в личинку. На девятом дне пчелы запечатают этот маточник, то есть закрывают его крышечкой восковой. Десятый день личинка превращается в куколку. Шестнадцатый день. Молодая матка выходит с ячейки. С днем рождения, наша труженица! Если у Ли было много маточников и вышла первая матка, первым делом она старается поразрезать то есть уничтожить все остальные маточники и пчелы в этом помогают ей обычно они разрезают эти маточники ненужные сбоку а матка которая первая вышла она выходит сверху маточника с 17 по 21 день матка находится ульи она так называется дозревает 22 24 день облет матки. В теплую погоду примерно с 10 до 3 дня матка покидает свои улей, то есть вылетает с него, летит за 7 километров и спаривается со многими трутнями. Затем она пролетает в улей, так сказать запечатанная. 25-27 день в эти дни организм матки осеменяется, то есть происходит осеменение. И, наконец, с 28 дня молодая матка начинает сеять маленькие вот эти яички. В это время мы осматриваем улей и видим, молодая матка начала сеять. Вот мы видим уже отложенные яички свеженькие. Если имеются маточники и вы чувствуете, что у вас семьи сильные, то в принципе можно один из этих маточников использовать еще для одного улья, то есть еще для одной семьи. После того, как мы видим, что в этом улье значит, вполне нормальная работа, матка сеет, значит пчелы работают, и он начинает развиваться. В него можно добавить еще рамки с расплодом. То есть мы находим где-то рамки еще с тех ульев, которые у нас есть, и по одной, по две рамочки можно сюда подставить. К осени эти пчелы, этот отводок, вполне догонит те семьи, которые значит, у нас сильные были. Календарь вывода матки. вот тут а вот. вот тут всем спасибо за внимание если кому-то помог значит ставьте пальчик вверх подписывайтесь на канал где вы показывать вот такие вот не всем всего хорошего удачи ребята